Привет, друзья! Вы на канале Winterfell и с вами я, Асракинжи. Сегодня у нас хотелось бы снять влог. Вот, друга отправляю в Москву. Вот, ходили на автовокзал, чтобы купить билеты. Но... Но пошло не по плану. Все пошло, как всегда, не по плану. Билетов на день не было, поэтому ждем вечера, полпятого. пятого и уже выезжаем. Хотелось бы снять там Брянск, когда светло более -менее. Ну, Но а что ж поделать. Ух, в маске сложно аж дышать. Будет такой небольшой влог. Ну а пока что мы в Клитенбурге находимся. Вот так вот, кра по красоте идем. Как у нас в поселке. Красиво. Ляпота, ляпотища. Всё, разошлись Пойду домой пока что Не хочу два часа где-то ходить По клетне Пойду дома посижу Блин, Снег пошел Еще Самолет летит Шумит где-то А, иду такой Здесь забор справа бетонный Слева огороды Дома Кстати, довольно-таки круто То, что недалеко от дома Лес находится Поэтому можно туда смело Сходить, шашлык посидеть, лес пожарить. Лес пожарить. Ой, шашлык пожарить, в лесу посидеть. Отдохнуть. В общем, круто. Так, ребята, я был бы не я, если бы никак все не мое. Горю, дым идет. Так это ждет Горю, дым идет. Короче, я засиделся дома, вообще напряг забыл, что мне еще куда-то надо сегодня ехать. ТикТоки залипал, если типа, бы не мой. Не сказал, что мы уже опаздываем на, самопо... <смех> на самолет, да. И на поезд, да. <смех> Короче, мы уже опаздываем. Нас будет лёша ждать с Дайнчикой. Кстати, здесь это 270. Это это деньги. 540, да, 540. Ребята, кто давно не ездил, представляете, билеты уже подорожали с Клетни до Брянска, 270 рублей это добираться. С Брянска до Клетни а это за 280 покупал билет вот недавно. Обалдеть. Еще и на маршрутке цены поднимаются. Капец, цены растут, я так и никогда в жизни не путешествую с такими-то ценами. Все, сидим, греемся. Сейчас уже скоро поедем. Да? Все, приехали в Брянск. Все дело уже сразу поэтому сейчас не получится нормально блок снять на улице холодно, жесть просто ручки замерзли это сразу пошел за игрушками аркоманы может вы не будете уже? А? Не фартануло Дорога просто Атас Зарываемся Идем так каулками, проулками Лезем куда-то все Я в своем поселке даже соскучился По этим высоткам Ой, снеговички! <решили> вот а это я в понимаю с Са самолете. <решили> Кайф! И так отвык от большого количества людей, если честно. Вот это классно смотрится. А там каток. А ты куда? А мы куда? мы там Мы настолько богатые, что нам можно уже не заходить в ресторан, а просто стоять на улице. Это... Рассказывай. Это не для камеры. Для Знаешь, обо мне ощущаю себя. Отойди, я тебя да, не вижу. Тоже, да. да, я сниму, что у нас там происходит. Впереди. Все такие высокие. Не прыгай. Братишка, его. Вау. Лёха, прыгать будешь? Куда Ты смотришь? Будешь будешь. будешь, будешь сальтуха делать? Вау. Ладно, чем мы стоим как дураки. А чё, балкон... С, бал... С балкона ни разу не смотрели вниз, что ли? Ух, довольно-таки красивое здание, полиция. Прямо идем. Ух ты! Ну да. Мы брянский, мы, на... мы брянский чел. Да. И тут, и там можно. Вот. Там лестница. <послужители> oh, я туристыс. Туристыс из поселкас. Там. Oh, там как красиво лист, смотрится. Тут можно, там и там. А где лестница? Вот там. Что за и лестница? Я пойду подсъем сделаю. Давай, быстрее, вот оду. Вон того места. Да, сделаю подсъем вот такого <послужители> красивого местечка. Вау. да вообще классно так идти да. в эту сторону тоже красиво смотрится а вот и мои пацаны Щу. Пососёмся? Блин. Что ты? Ну пугал. Капец. А, сука! Только сейчас понял, зачем они Да, я тоже сперва не понял. Это фиаско! Я думал, они просто лезть хотели. Да, а потом понял, что на красный, ой, на зеленый. О, мы в парке. Ой, здесь цифры. Не знаю. Часы. Не ругайся матами, Даня. Ты можешь матами не ругаться? Что? Типа через часы? Часы ну, прошел? Телепортировался в Новый год. В Новый год. Как это сложно было сказать, да? Я не а, умею, но... а может здесь ТикТок снять? Марк. Я тоже хочу. Вау, это же мультик из мультиков. Круто. Ничего на свете лучше нет Ладно, мы как на самом деле конечные маленькие дети Ой. Сфоткаться хочешь, да? Я хочу Ладно, пока что, дорогие подписчики, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я продолжаю Морозить ручки, отойди вас, дорогие мои. Если я блокер, это не значит, что я не могу быть твоим другом. Ой, прикинь, выходишь здесь такой на балкон в халатике, да, без одежды? Блядь. Вы против? Он маленький. Да. Позже. На самом деле вот это же дебилизм, это стоит посреди рыбы. Я турист, ты что? Скользко. Лицом, лицом. Смотрится классно. Что ты там увидел? Что ты там увидел? А, заслуженный строитель. Который... Классненько. И он там... Здравствуйте. елдочки Здесь тоже ламповая такая атмосфера, на самом деле. Особенно из-за этих красивых да, конечно, я снимаю. Что еще могу делать? У меня даже штурок развязался, И я не могу... Я поймали. Кого поймали? Кого, пойма... Кого поймали? Придай привет, поймали, блядь. Что вы там нашли? Я не знаю, просто хожу. Ага. Я специально. А там кто такое? Нет. Фиетица. Ты лучше сними вот это гениальную одну. Да все знают Нет, про я это Ты не... <смотный> а все-таки... Все-таки ночью а клещни... Китайцы а, глаза пошире сделай да, Вау, там снимай, Тетрас, все, блин Сиди, пол, Ну Тетрас же! Нет! если серьезно? Нет. Тетрас начал собираться нет, это не совсем тот тетрас, с мы ожидали. Пусть ты такой снимешь и пойдешь. Музышку какую-нибудь свою на гитаре вставишь. Ага. О, пошло, пошло, пошло, пошло. Это не я. Просто залипли в четвертом стоимом. Да я понял, я подснять хотел. Матрешки. Круто. Круто А что есть чем? В смысле? Она заряжает? Да Нет, там нет. А вот нам нельзя было дороги получше найти, да? Нет, нет. Ну ладно что это? Я не пойду туда. Там темно и страшно. Что это такое? А это машина. Боже, где я? Куда вы меня ведете? А. Что это, блядь, такое? я бы Даже меня смешно от своей тупости стало. Что это? Это... Ну да. Здесь не... Какая это дамба? Мост. Это, это мост. Охренеть. Сколько я лет не был, что здесь мост какой большой. Ну, говорили, это, блядь, он еще вполне... летом достроился мост с первого брянска на второй. Mm -hmm. есть, крыша... А это, это, как я понимал, пристройка еще к нему сюда сразу. Прикольно. А это это... О, ты. Там воды вообще. Так ощущение, будто я ни разу стройку не видел. Там вот она, она здесь. Как я... Кру... О, а когда мы здесь будем на моторке проплывать? Офигеть! Вот, вот, вот. Видят, себе Видишь бур? Это бур не старейшины! Это твой бур! И только твой! Как оно будет? Оно будет уж что-то в воде? По-любому должно быть, а? Круто! Ну а как они, блядь, это поставят? Куда, в воду? Да! Не знаю! Пробурят! Поставят маленький, Пахнет газом. Ну, тихо, дай послушай! Спичку, спичку заживай! Сейчас, да, зажжем. Сейчас, сейчас зажжем. Бля, воду так стрёмно смотрите в черную. Ох, ты Нет, зажигалку не, зажигаешь. Скользко! бля, Дайте руку! Ногу! Все, я уже ушел оттуда. Ой, спасибо. Боже! Блять. Прикольно, на камере здесь так. Здесь на камере на самом деле так стремно. Смотри, как на камере стремно смотрится. О, господи, блядь. Смотри, дай. А так светло еще. Ну да, ага. нам... Если мы взлетим на воздух опередить. Ладно, ребят, вы все задаете вопросом, куда же мы идем? Да, Я отвечу. Мы идем. Пец тр ⁇ меня куда-то ведут. Вот там памятник. Так... Атмосферно, на самом деле. Пацаны, куда мы идем? Куда вы меня ведете? Как не скажешься. Мы так не скажем, куда мы идем. Мы идем тебя это. Это? Тарабонька. Но Тарабонька. Я же... А я блогер, меня нельзя, у меня непокосновенность блогерская. Вот именно, ты блогер. Кребаное дерьмо. Это заброшка. Я тоже не хочу тут... Я тоже не хочу заброшку заходить. Ну подождите. Пописите. Да зачем? Да куда ты пошел? Здравствуйте. Чего делать? Я хочу справить свою нужду. Тебе полностью интервью дать? А в чем ты нуждаешься? <смех> Че, <Чё>, привет! Сегодня <смех> мы едем <смех> в Добрунь. Я покажу вам Добрунь. Идем по Брянску пока что. Думаю, Брянского уже видели. Снимать его не надо. Поэтому ночью он красивее. А мы едем добронь. Обалдеть. Корабль. Круто. Шалеть, ребята. Смотрите, есть горка. И О, вон блядь, туда уходит. То, а там так что? Вон, пацаны поднимались. Ашалеть. Какие отсюда сколько лететь, Это сколько адреналина будет. Глаза не запевать, что можно на борт Круто. А там чекпоинт. Понял. Конечная, <смех> конечная приехали. Кстати, снова ночной город. Мы опять ночью. Мы в последнее время вообще ничего не успеваем, поэтому, <смех> когда мы просыпаемся, оно уже темнеет. Можете наслаждаться заснеженным ночным городом. Вот. Лучше этим не заниматься. О, боже такой ламповый синий свет или розовый. А мы в Брянске. Вот, да, да, да. вот так да, да, да, да, да, да, вот Обожаю романтику переходов. Привет. Может быть лучше, чем перекус по дороге сосисочка с батончиком. Майонетика не хватает. Идешь по улице в Куфаев. Вот это нормально. Так, ну все. Мы в Топруне. Показывай, куда нам дальше. Думаю, в твоем прекрасном городе. Думаю. Обалдеть, идешь у них в гизнамиках, в громко говорящих, музыка играет. Думаю, Тихо. еще песенка комбат а? и полицейский участок это почта что а что у вас еще есть а, это... комиссия военкомата и там еще. Еще попросил их показать мне город они привезли меня привели меня к магниту так брянске меня вели какие-то дебри и в добру тоже идем куда-то по ночной добру кстати здесь так тихо заметили собаки гавкуют там многоэтажки а тут уже типа дома гаражи какие-то и меня ведут куда-то круто точно уверен что меня завели в какие-то гаражи там вон, через поле дома цивилизация а здесь очистные и гаражи а вот это мы уже идем по улицам на самом деле здесь снимать то по сути нечего даже поля дома улицы. и мы идем и собаки Вечно мы куда-то идем это кто-то через все поле шел да Мне по их уверенность целеустремленность по жизни и меня Леша ведет куда-то по полю точнее нас всех да. идем по полю за Лешей. Куда-то в черные дома. Ну вот, ребята, наступило утро. Мы в Добруне. Сейчас покажу вам, на чем я завис. Я такой говорю, пацанам. Смотрите, там вдали у вас море синее, да? А это лес. Круто, да, смотрится? А еще там вдали Супони или как там? Тоже в горах что-то. Вот, идем сейчас по Добруне. И, э, поедем в Брянск. Там по телецентру поршляемся. Куплю чаю китайского и будем дальше уже думать, что делать. Возможно, сегодня уеду обратно в Клитенбург. Далюшка. Еще только утро, а мы уже прошли 27 километров. Вон там уже здание. Человейники. Такие вот, пойдем по дороге. Тут еще оказывается речка есть у них. Но на речку, я думаю, мы. Чуть позже летом сходим, посмотрим, что О, многоэтажечки, оттуда мы пришли вчера, а сейчас мы идем смотреть на красивые дома, потому что больше здесь смотреть, наверное, не на чего, не на что, ну, кроме меня, конечно. Труба, это водонапорная труба? Это вся водонапорная башня была? Немножко советский стиль, знаешь. Дороги здесь, конечно, максимально классные. О, в том домике балкончик классный. Там вообще дом такой белый из белого кирпича, окна черные, вообще классно смотрится. У дома здесь такие большие. Так вообще это не буду я не разу. А это богатый район, да? Вообще такой не будет, я ни раз дома не видел. Я думал, Ага, я тебя понял. О, мама играет. Этот дом еще круче. Это, я думаю, а ты Территория. а ты думаешь, а ты думаешь, а ты думаешь, а ты думаешь, а ты думаешь, а ты думаешь, а ты думаешь, а ты думаешь, а а ладно. У них всегда. Охренеть, тут Летом такие мы классные мы вот эти вот Тут такие крутые заборы Посмотри Особенно вот этот Посажено вот такая это. Летом, наверное, круто смотрится Обалдеть, у них школа О, там еще кто-то Дзен поймал Лежит, отдыхает Ой, школа большая Осторожно, дети. Вот, там дом творчества. Как мне сказали, возможно. Ну, понятно, что он творческий. А, это детский садик. Большой, между прочим. Три корпуса. Во, это у вас там можно кататься с горки, да? Да. Обалдеть. Что тут? Тут уже стадион тоже с искусственной травой и даже беговые. Вокруг это беговые доброчки такие сделаны специально. А, не знаю, можем сходить, покажу. А пацан, по что залип. А это это? Не прогрузился. Вот, видал, маршрут построен. Маршрут перестроен. А, это мини-здание. Ой, фонари классные. Да, что-то низко. А вот здесь даже лавочки с низкой посадкой, да? Ну нет, это просто тут вот это я понимаю. Ну, тут вот ловят миллиметражи, кстати. Ага. Там прям... прям... А там вот, вот это висит. А я не знаю, ну, что это сейчас... А что там на березах? А что это на дереве такое? На не... Это такая. Дерев, деревца не Вон, болит. Вон, а, вижу. Вот по а, вижу. Катали, а вот, вот эта дорога дорога на пятнашку туда-сюда, туда, сюда. Ну, Только сейчас А здесь классно еще эти. Елки такие вряд ряд. Но летом здесь по-любому классно. Летом тут вообще хрень. Везде. Все освещается. Так. Это точно? Это что, Сбербанк России? Да, Сбербанк и почта, да? Сюда мы идем. Парикмахерская. Да. А круто классно обалденно давай темочка иди а чехла покажи классно за сколько взял не для этого телефона не видишь смотри расположение камеры перуше и тут а да но он кстати а его можно продать а еще здесь такие кнопочки классно что это, Это куда? Что, пускай, там, к ужемпуск этому чехол где-то может и можно будет. Бы... Ой, ну, вот он. Вот, вот. Ну значит, ребята, если кому-то понравился чехол и вы хотите его приобрести, две сотни он у вас. Две сотни и пишите комментариях, мы вам его продадим. Главное только узнать. Главное на какой телефон? На китайский же. Что-то на китайском. 10S. Никхуя не 10. Конечно не 10 чес. Все, пойдем другая модель. Пойдемте Брянск показывать. Классно. Анпакинг теперь, еще две покупочки А чё ты это не положил? На камеру сказался, да? Круто! А здесь чего удивительного нету? еще одна Ну вот смотри, одна тебе, одна мне Отлично, да? А мне? Три сотни Вот это вот три сотни Обалдеть Да, вообще, за три, треки А это вот для этих я рекламировать Fusion пять. Лезвие, что а, за интеграция? Что за интеграция с фужином? Мне за это не платят. Фильм. Фильм. Ну, на этой, считай, площади мы вчера ночью уходили. Пятерочка двухэтажная. А там что за киоски? Озон. Вкусняша. Вот там люди с палатками торгуют, сидят. А мы идем на остановку и Брянск. Кстати, сегодня у нас все друга, который впереди идет Леши, вождение. Поэтому постараюсь сделать сподсъем. Где он на машине ездит. Сели в маршрутку сразу. Она сразу стояла. Сейчас поедем. Упрямская. Вообще круто такие маршрутки с этими, с большими окнами, да? И все видно. Да давай я с тобой сяду. Мне круто, окна такие большие, все видно. Вот а это картофельный завод, в котором делают картошку быстрого приготовления. Ну, нет, не было там еще что-то делают. Там вдали стоит. А там отель. И мы еще едем. Так долго. Дороги. Уже второй делевский центр попадается. И еще, говорят, впереди тоже их будет много. Вон еще делевский целой. Хюндай, И там еще Мазда в и окна запотели, не видно уже ничего. Приехали торговый дом домино, дом... домино, дом, дом, советская ярмарка, чтобы купить чай. Пожрать. Кстати, пожрать... А вообще, дорогу, здесь шауха. Охуенная шауха покупал. Хватит, хватит рекламировать все подряд за рекламу не платят. Воу. А это по типу как у этого. Нет. Как у нас там домик. Ой, магазин. Это не здесь чай, На да? второй этаж? А куда мы идем? Ага. Довольно-таки миленько. О, миленький мишка. Кручнее, будто я ни разу в магазинах бы не был. Ну, мы брали вот молочный лун. Тут можно видеть другие. Тут есть биллочунь поэр. Биллочунь бил, бил, красный. Вот. Чай шинун, Молочный лун, зеленый. Шинун есть. Китайский зеленый чай. Не знаю, что. Зеленый, черный чай. Это чернообычный? Выращенный. Дянь хуй. <laughs> Китайский черный чай. Белый А какой взять? Пишите комментариях, знаю, какой больше, Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, чтобы я на будущее потом какой мне чай было бы лучше покупить Так, стоит из молодых литий-польщик. Обладает медовым вкусом, пряным и цветочными нотками при фруктов фруктов. Блин, надо, на. В общем, ребята, беру вот такой вот Беланчунь, красный, там... черный чай, а, вот, вот. молочный, другой раз, наверное, возьму, возьму два чая, вот этот вот и молочный улон зеленый, вот так-то, ки ки немножко, китайщин. немножко китайщины, немножко китайщины, тортики, а сейчас, обалдеть! Прям чувствуешь себя каким-то, знаешь, американским школьником. Что это? Брендиликер ликер, водка. Конфеты со вкусом бренди, ликер водки. Mm -hmm. Вот это, смотри, красивый. Как ты? Mm -hmm. конечно, мы это брать не будем, у меня День... денег нет на это. Сейчас будем смотреть на вкусные и выбирать, что нам купить, покушать. Только я не знаю, что купить. Вот это мы или.. Может салатика купим? Да ну, совсем. Покушаем салата. Или рыбку. Красную. Нет, пусты, вот, здесь карпу купим, да? Вот я понимаю мясо. Пойдемте. Попробуешь. А кстати, смотрите, ребята, какие здесь крышки. Напишите комментарии, кто пробовал. Вкусно, да? Или вот эти вот вкусные. Я просто не хочу это пробовать сейчас. Я хочу чего-нибудь покусненького, попробовать попить. Посоветуйте. А что это? Сода. Вкусная? 35 рублей. Дорого. Кто-то купил красную гориллу? Не реклама. Да, не реклама. А я вот это вот сделал еще. А колу с лаймом. Вот это вкусное. Необычный вкус. Прикольный, мне нравится. Идем теперь в океан плазу. Будем там пока зависать, а потом он пойдет. Сдавать наваждение. Кстати, чай вышел на 426 рублей вместе с этим лимонадиком. Идем, И Дом, еще... Пиздец. Я здесь снимаю развлекательный влог, а не трэш-контент. Вкусно? Ой, да, здесь светофор стоит. Да. Короче, красный. Горелчанский. О, она такая большая, оказывается. А что здесь интересного есть в нем? меня ничего. А ничего? Просто магазины. Ну пятерочку. Шурмечку. Это она? Такая большая? Нет, это брат. Она вот. она. Океан продукт. Это типа рыба вся хуйня, да? Да, да, да. А? А? А кто будет вообще, У меня денег нет, нет у нее. Я посмотрю, как ты ешь. Я пальцы будут твои облизывать. Шурма, шурма. Брали здесь шурмани. Сейчас заценим, как она вкусная. Сейчас как настоящие бомжи это забьемся, делить в уголочек, да? Конечно. И будем кушать. Плюс вот такие вот узкие проходы. Ночью, да? Ага в Последнее время мы всегда куда-то идем, сокращаем что-то. Ого, здесь дома крутые. Чисто. Дачный поселок. Там, считай, город, многоэтажки, серые, унылые. Здесь сразу красивые дома. Так-так-так. Выглядит тепленькой. Такая вот красивая шурмечка. Чёкнемся? Да я Скорее, с ним шпаги. Подобило. Фу, Подобило. Васаби! Сейчас будем пробовать. Все уже Вкусное максимально. Советую там покупать. Поэтому в основном, последнее время берем Вкусные даже? есть Я не помню, как это М -м. Эстония, А это такое красиво. И мы идем до досафа короче. пешачка Тут, кстати, такие остановки классные сделали и уже разбили. Ну, классные остановки, да? И посидеть можно. Не то, что вот это вот. Это... все пришли в ДСАФ. Ну вот, хотя бы погреемся. Раз кофейный автомат есть. И сколько у тебя занятий? Ага, не снег, а песок, да, какой-то прям? Вот на этой вот машинке наш мальчик будет сдавать вождение сегодня. На иномарочке, да, сегодня будешь кататься у нас? Радый, счастливый? Какая иномарочка. У меня четверка думаю, лучше Лешка, ты куда? Я Лешку из-под тяжка снимаю. Подожди, сейчас он поедет, сниму, как мальчик наш катается. Конечно. Он что, с включника не снял? Сори на заднее колесо. С Леша... А это просто такие колеса, да? Да. Ну, нет. ну все, Лешка поехал. Продуза ну, ровно. Все, да, а мы, да, да, мы... Да, а мы пойдем в тепло греться. Дай, дай, дай. Так решил себе немножко побаловать, взять пеночку, кремчик, ну и рексон. Так чисто. На всякий случай. А катался на машине? Я устал. Пойдёмте. Устал кататься, падла, мы тебя ждать устали. И тут, блядь, не покакать, блядь. Да, а мы они... уже успели покакать. Какишь? показать? А я я это... еще видео снял, как я показываю. А я по второму Брянску катался, он, блядь, разворот на разворот. Я знал письмо сегодня про разворот. Так мы сегодня целый день хуярили. Че? куда пойдем? Я не знаю, теперь гулять. И пока учеба на не нашли. Он не пойдет. Я уже А я зашел, взял себе геаллоновую пенку для лица. Крем для лица вермен. Короче, ищем по картам, куда может сходить погулять. Нормально. Вот он, по-моему. Что там, нашел? А, нет, нет, нет. А, подожди, подожди, К нему подойти. А ты далеко? Это далеко отсюда, это очень далеко. Куда не пойдет? Не соврать, по-моему, с этой стороны, короче, тут есть лестница, часовня, да, и, короче, вот тут вот. Вот они, бревна Мы а тут, тут, тут сидели, пили а. Так, все, Даня покидает нас Он захотел спать а мы, Ой, прости, пожалуйста, прости Не специально Я думаю, что это там этот Мужичок, который проходил мимо Хотел уже наехать, не может И вот, а мы идем дальше гулять Сейчас повернем... пойдем прямо Повернем налево, потом прямо Потом еще раз налево, нет, направо Нет, прямо, второй поворот направо Прямо, первый поворот налево, прямо, третий поворот налево. Там уже посмотрим дальше. Будем по местности ориентироваться. Ну, короче, да. По наитию идем. Вот короче, мы не решили идти прямо. Решили повернуть, а в рандомный поворот. И вот туда сейчас мы пойдем. Потому что там по прямой ничего интересного не происходит. И теперь мы идем хрен знает куда. В туре, ребята, это сахар коричневый, знаете? Дорогой, спасибо, пошли, пошли. Ну, кстати, не из дешевых. Пойду, хату покажу свою. Смотри, он такой желтый. Хуя. Улица Свенская, Свенская улица. Свенская ярмарка. Пропустите, пропустите, пропустите. Да, блять, что-то надо говорить, что пропустить. А то орешь, пропустите, пропустите. О, пошел. Иногда пострадаем, смотрите. Вау, отсюда, ой, там птицы летят. А где Там, короче, так прикольно, да? Ну, кстати, тупик ты -то чисто от себя Глинки, тупик Там еще строится Чисто, да? Контраст такие Колобака С одной стороны С одной стороны город, с другой стороны деревня что? Кулебяку, когда тёк не добавил? говори потише. А, ребята, знали, кто мой друг? Вот один раз покажу. Скажи, кто-то. Ну, пожалуйста, люди должны знать героя. Кто-то? Да никто не видит. Только никому не говорите. Супермен. О боже! <решит> <решит> наш герой! <решит> наш герой не сдается! Слезы внутри! <решит> по жизни идет и смеется! Надо его некогда. <решит> Нек некогда снимать камеру, включай, да? Смотри, окошки маленькие. Лево, три, да? Да. Это наш получил. Вышли на перекрест, только недолго думая, методом тыка посчитали что мы, едва, а, нет, подожди. Мы, уже сбили, мы, мы уже сбились с маршрута, слышишь? Все. Я же говорил первый, а, второй поворот направо, третий поворот, а, третий поворот налево, и, и второй или первый поворот налево. Там это уже видно. Да. Вообще-то мы видим. Да, уже да, вечереет, да, да. видно, что машина едет. Mm -hmm. а, а, уже ну, вечереет. Вот здесь тротуар есть, ёбто. Маршрут. маршрут перестроен, едем домой, домой. Да, пошли, тут тупик, где горочка Ой, смотрите, ребята, кошка Вон на это, на самую высоту Кошка, на этом а, Вверху. Петух должен быть только наверху. Вот, воду. ребята, знаете, есть люди, которые Раньше, блядь Вот есть ценители Настоящие, которые ходят по магазинам Смотрят товары там, когда нигде Них нету, а мы ходим, дома рассматриваем Потому что своего нету такой, во во вот такой я бы себе построил, или не-не, вот так. Машинка. Кра красивая машинка, И маленькая. Трава. Это тупик, Леша. А, здесь машина с сухробе. Мы дошли до тупика, О, доконечный. Ого, О, ты конечный. Ого, Колобакин. блять, он еще так смотрит? Чё гордость? Спину выпрями. Пёс, я, я понимаю, что мы на, на чужом районе, но будь доброжелательным. Ну, наоборот, дай, привезли, ага, он за нами идет. А все уже не идет. Понятно, это улица. Да-да. Это здесь Ящик. такой необычный трансформатор, что ли. И лансер стоит впереди. А мы идем пешком. Ну, так необычно видеть что-то бетонное. Нужно познать все жизни пешехода. Ага, ну да. Чтобы ты потом сидел вот такой смотришь на людей, которые идут пешком и такой, бар, ну нахуй. Печку потеплее сделал, да? Да, да, да. Ну, короче, у меня будет такой влог. состоящий из ходьбы. Ничего интересного, да, просто влог. Охуеть. Охуеть Ладно, а там лес впереди Боже, и так скользко, а там еще Там такой спуск вниз, Мне меня страшно идти туда Так низко, я еще не, не опускался никогда Слышь, Слышь? Че? я остановился, не могу, я отрувожу, она скользит Пошли по, по этим, по гаражам бегать Ты же Супермен, бля, куда ты взлетаешь? А нормально, да, здание там на горке стоит? А нам сейчас опять на горку подниматься, да? В каких-то гаражах идем, блядь. Где я только сегодня не побыл? Гаражи на гараже, блядь, охуенно. Когда ты выкупаешь гараж и строишь в нем дом, да? Двухэтажный. Снизу дом, ой, снизу гараж, на втором даже дом. И нормально. Какое? Ты уверен, что мы идем туда? А ты уверен, что нам надо туда идти? А там такая же лестница на подъем. То есть ты все это время, несколько часов пошли, чтобы ты показал нам эту лестницу, да? Блять. О, здесь я живу. Моя берлога. О, там цивилизация, мы рядом с Г-городом. Ну, это, это я, сосед его, правда, закрыл дверцу такой. У коровы нет, других забот, ест траву и молоко дает. Нормально. <свят> Опять мы идем фиг знает где <свят> и фиг знает куда. <свят> Фак, все так серо-уныло, аж бесит. <свят> Фига там вентилятору, блядь, стоит? Да вон справа. В супермаркете. Головой крутит. Да, откручиваем нахуй. По не будто мы эту демку преследуем. Нет. А куда мы идем? А где мы идем? Мы Так сразу так и сказал. Тут так мрачно и уныло в натуре. Летом, наверное, красивее из-за того, что здесь березы. Но сейчас зимой здесь. Бедняжка. Я бы с тобой поспал бы, но приходится идти пешком. Слушай, вот эти улицы, блядь, смотришь, идешь и думаешь, ну в Россию. Где-то еще ремонт часов есть. Прямо все люди идут, знаешь, такие счастливые, улыбаются. У а тебя из них. не скалься. Чё рычишь на меня? Э, рычит на меня. Теперь мы идем по базару, вот то что у меня этот 4к снимает из приложения, Вот там люди ходят по крыше, походу они там работают, оп вышли из базара, оп где-то находимся, оп пятерочка, там будут ступеньки, мы идем к ступенькам теперь. На самом деле, у нас просто безудержное веселье, мы прям умеем веселиться, да? Да. Тут хотя бы есть проход. Вау. Как-то там слишком... Ого. Ой. Тут так интересно, любопытно, прикольно. Немножко мрачное выныло. О, яркое здание. Ступенечки. Пошлите в гостиницу. Это неинтересно. Пошлите в гостиницу. В гостиницу. В гостиницу пойдем. Гостиница вот на это здание, а это просто отдельно стоит. Там просто стоя нужно спать. Охренеть, дом классный. И следующий тоже наконец то решил одеться, да? Я что Ой, а там так низко Фу, Какой прикольный проходик О. А -а -а -а. Я не туда вышел Я не туда зашел а когда я осознал это, уже было слишком поздно. Да? Ого, швабра. А вниз будем спускаться опять? Охереть. Там уже опять вверх надо понял, Я в этой жизни осознал уже все, да, мне уже все равно. Я не хочу выходить. Я тоже не несу, как хочу. Бля, просто потом подниматься... Тем более опять наверх туда. Блин, какие-то дома здесь так низко расположены. Идея. Какое? Главное, только не мешайте проезду моему. Ну давай, я поехал. Я поехал. <свист> А <свист> вы по <помощи. свист> У меня не скользит. Вау. Мостик. Там тоже, слышь, заброшка какая-то, там бухает, наверное, постоянно. Ой, деревянный мостик. Ведущий вниз. Ох, с него лететь. Пердеть и плакать. Что там, блять? сломал? палку нет вообще что они там кричали? я из-за них упал смотри там вон дома и смотри какой горка спуск вниз а вижу ты это учишься на ошибках у тебя ноги выше ушей задравились ой тут водичка еще вот здесь бы, это упал бы нормально было бы. <рес> Охренеть, здесь горка вверх. О, здесь, короче, родник. А это нормально, что вода здесь мутная. А, это просто лед. Вот так мы еще вверх поднимаемся. По лестнице. И там внизу какой-то обрывчик. Я чувствую, я ноги подкачаю за эти дни, которые я влог снимаю. А я потом до лета не выйду никуда. Хотя <сёк> такая стенка прикольная. Ладошки. Очень маленькая какая-то. Мастерить, лепить, читать, рисовать. Гармония. Смотри, ты прочитал, да? Гармония жизни особых людей. Простых. Гулять. Пойдём, ладно, пойдемте посмотрим. Кто... А прикольно, да? Привет, пока, Привет, пока дружить. Привет. Ну, это какой-то типа... Фух, короче, идем сейчас ДПП и по домам расходимся. А Завтра утром я еду в Клетню. Обратно а домой вся... Устал я снимать. Дома лежать, ничего не делая, намного лучше. Что там? Короче, все, наверное, на этом влог и закончу. Ставьте лайки, если понравилось, ставьте лайки, если не понравилось. В любом случае, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Асура Кинджи. Карпы Дим, ребята.